Тема 709, интерактивные игрушки для кошек. Каждый из нас знает, как любят кошки охотиться за мелькающими перед их глазами предметами. Я сама в детстве махала перед знакомыми кошками в бантиками, ленточками, виточками, они всегда откликаются и готовы бегать за целью, даже если она постоянно от них убегает. В советское время я никогда бы не подумала, что на такой кошачьей страсти можно делать деньги, ведь подобные, игрушки, виточки, бантики и ленточки, есть в каждом доме, зачем их еще покупать? Но, оказывается, в капиталистической действительности деньги можно делать на чем угодно. Один американец, Джамбельки, любитель кошек, случайно наткнулся, в своем огороде или по пути с работы. Домой, на кусочек проволоки с прицепившимися к ней кусочками картона. Принес эту штуку домой, где его ждали две кошки, и те активно его поддержали в желании погоняться за очередной игрушкой, хотя игрушкой ей трудно было назвать. Вот так она примерно выглядела, на картинке ниже, уже сегодняшняя производимая джимом игрушка, состоящая из проволоки длиной примерно 1 метр и четырех картонных трубочек прицепленных к ее концу Он и не думал первоначально зарабатывать на этом. Играл со своими кошками, показывал своим гостям, на вечеринках, как ловко его кошки делают сальто благодаря его игрушке. Постепенно друзья стали заказывать ему сделать такие же игрушки и для их кошек. Джамбельки делал их в своей гостиной, резал проволоку, прицеплял к ним картонки, свернутые в трубочку. Пока однажды к нему не подошел человек и не заказал сразу 200 штук. Вот тогда Джима осенила. Он понял, что на этом можно сделать бизнес. Чтобы его идею никто не украл, он запатентовал свое изобретение, если вам будет интересно, номер его патента, действующего в США, D-295 798 и потихоньку начал разворачивать производство. Это было 30 лет назад. Сейчас компания Джима, Саддамчер сайт Садданчер.ком, продает свои игрушки по всему миру, от Европы до Японии, в Южной Америке и по всем. США, и зарабатывает по миллиону долларов в год, несмотря на то, что изобретенная им игрушка стоит копейки, всего 3 доллара. У него своя фабрика рядом с домом, по сути, это большой сарай, в котором находится несколько станков и склад готовой продукции. На которой работают всего несколько человек, местных жителей. Где они практически вручную из проволоки и картона делают популярные во всем мире кошачьи игрушки. Хотя простые станки в производстве все-таки используются. Но нельзя сказать, что это какой-то сложный труд. Джим придумал еще несколько подобных простеньких игрушек для игры с кошками, на картинке ниже, просто. Мягкая цветная ленточка, которой хозяин дразнит свою кошку. И спокойно продает их через уже налаженные каналы дистрибьюторов, то есть без особых усилий. В его интернет-магазине сегодня, всего несколько товаров, таких же простых, как первое его изобретение. Но это не мешает любителю кошек быть миллионером и наслаждаться жизнью в американской глубинке, небольшом городке Нина, 25 тысяч жителей, что недалеко от озера Мичиган и канадской границы. Почему бы кому-нибудь из вас не придумать подобную интерактивную игрушку для кошек? Сделать ее можно из любых подручных материалов, даже из отходов, какой и стала первая игрушка Джимобельки. Кошки, слава богу! не люди. Им не нужен интернет и ВКонтакте. Их до сих пор интересуют самые простые вещи – покушать и поиграть. Потом можно снять видео, как кошки играют с вашей игрушкой, и таким образом пярятся. Дождетесь крупных заказов, тогда уже можно расширять производство и выходить на замагазины. Очень многие западные доморощенные бизнесмены идут подобным путем, придумывают что-то, Выкладывают свою идею, игрушку, товар, фачебак и просят своих читателей оценить, купили бы они такую вещь для себя или нет. Самое главное после придумывания игрушки и проверки ей на популярность, ей запатентовать. Но с этим сегодня в России проблем нет.